В сознании человека, в его первичной структуре, в его первичной матрице расположены все 12 первооснов, как информационные модули, которые человек в течение жизни должен наполнять своим, своей информацией, своим опытом. Когда человек наполнение начинается изнутри к наружу, когда человек заполняет все абсолютно все первоосновы, первого круга, он может перейти на второй круг, заполнен второй круг, переходит на третий круг, но как правило люди все кучкуются в центре и до заполнения первооснов первого круга у них очень не скоро доходит дело, потому что люди существа инертны, но только закон гласит, магический закон гласит, что только тот, кто заполнил первые четыре первоосновы абсолютно всем возможным опытом, абсолютной информации получает право на власть, то есть право правителя. На магию получает право тот, кто запомнил семь первооснов, четыре внутреннего круга и три любые, три Ну Формулировка их такова, что именно эти понятия, а понятия эти в основном абстрактные, не конкретные, за редким исключением. Они в вашем ментале прописаны таким образом, чтобы полностью исказить их смысл. Если бы они были прописаны нормально, мы бы могли лечь, положиться вот на эту матрицу и каждый ключ прозвонить относительно каждой из первооснов и понять, к какой первооснове он принадлежит. Потому что... Жизнь ваша складывалась так, не только это, но и вся предыдущая, таким образом, что вы как-то заполняли эти первостолы, Причем заполняли так, как положено в тех эгрегориальных структурах, в которые вы были включены. Вот как они говорили вам, что такое любовь, так вы ее и переживали. Никогда человек не будет переживать любовь, которая в его точке зрения считается аморальной. Значит, этого опыта не получено. Согласны с вами? Нет? Сейчас проверим. Легкий тест, и все будет понятно, как вы к чему относитесь. Никогда он не будет относиться к жизни и смерти иначе, чем это положено в культуре. Таким образом, человек формирует себе опыт, заполняя эти первоосновы своим опытом так, как это разрешено эгрегорами, то есть бухиальным пространством, то есть доминантами вашими эгрегорами человек приходит в этот мир дополучить недополученный опыт всегда. Причем для сложности процесса, как правило, реинкарнирует, если не доказал в предыдущей жизни другое, под тем же самым эгрегором, уж никак не иначе. В той же семье, в той же религии, в том же государстве, где он в свое время опростоволосился. То есть как второй шанс. Справься с предыдущими проблемами, получи другие, и вот тебе твое техническое задание на, это, на эту жизнь. Значит, соответственно, мы приходим в, эту, в этот мир дозаполнить какой-то опыт в первоосновах, который не был заполнен раньше. Именно поэтому у многих из вас, которые уже прикасались к первоосновам, которые знают, что это такое, на момент прозвонки ключей через Я есть срезонировали какие-то слова, срезонировали какие-то первоосновы. Было такое? Было. Было. Это говорит о том, что именно в этих первоосновах у вас недостаточно опыта. Но повторяю, мы не можем, не имеем права сейчас полагаться на это, Ощущение на, этот, на эту реакцию есть по одной простой причине. Не все эти слова разобраны у вас на ментале. И вполне вероятно, что через эти ключи, которые есть суть слова, вы, они вложены неверные смыслы, а эти неверные смыслы соединяют вас с теми эгрегорами, которые эти смыслы породили. Что такое тьма с точки зрения христианства? Ужас, ужас, ужас, ужас. Что такое свет с точки зрения христианства? Я свет, я свет, Очень хорошо. Да? Понятно, что если вы находитесь под этим эгрегором и еще не до конца вышли, у вас не будет других впечатлений, представлений об этих понятиях, кроме как тех, которые давала вам ваша эгрегориальная структура. А значит заполнять их и реагировать на них через я-есть мы сейчас права не имеем, пока вы не разберете все эти понятия. Но то, что среагировали, запомните, вполне вероятно, что ваша яеснь как раз и намекает вам, что вам нужно дополучить опыт по заполнению опытом конкретно для этих первослов. То есть среагировала, например, тьма да, или там хаос, среагировал зло там или ненависть, среагировали. Да, это говорит о том, что все предыдущие жизни и ваша эта жизнь не давали вам положить в копилку ненависти ни одной толком нормальной информации. А даже если вы ненавидели кого-то, то, то при, ближайшем, при ближайшей исповеди вы оттуда этот опыт изымали, обнуляли и там опять ничего нету. Зачем нужна исповедь? Здесь человеку не опыт, ненужный не с его точки зрения, с точки зрения игрока. Понятно Ну вот здесь уже понятно. Таким образом у вас там пусто, а я яесин говорит, слушай, пока там пусто, мы с тобой выше никуда не поднимемся. Ты так и хочешь земледеться посеять? Нет, правильно, я ессим тоже говорит нет, я не хочу сидеть в земледеться, но сделай же это что-нибудь. Хочешь, я тебе устрою сейчас вырванные годы, и ты будешь ненавидеть всех, ну за эти три года, пока ты ненавидишь всех, ну сделай это что-нибудь путное, положи ты туда в копилку понимание, кого надо ненавидеть. И мы уже как-то пойдем двигаться дальше. То есть смотрите, что-то сорезонировало, что-то откликнулось. Это говорит о том, не то, что у вас этого много, а напротив, что у вас этого мало. И срочно требуется до заполнения опытом. Но Опять же со стопроцентной уверенностью, третий раз повторяю, мы можем себе это гарантировать только в том случае, если все 12 понятий, прописанных в качестве первооснов, на ментале у вас разобраны, у вас нет эмоционального отношения к этому, к этому термину. Вы готовы воспринять, что тьма это не бездна зла, это просто кладезь невостребованной информации хорошее и плохое. А зло это неэффективные модели поведения, неэффективные результаты. А ненависть это модели поведения, которые надо обязательно исполнять для того, чтобы получать результаты. Противовесному добру это эффективные модели поведения, то есть универсальные методы достижения результата. А свет ⁇ это информационный канал, на котором эти информационные модели просто бьют в сознании и программируют играйдеров. Но это же надо все увидеть. Более, конечно, подробно мы первоосновами их информационным наполнением будем заниматься на стихийном факультете. Да, там она просто к этому делу там, технология способствует прикасаться в любом случае. Вот. Но сейчас вы уже это думаете. Да, вот это вот прозвон, маленький прозвон, который мы себе позволили. Маленький. Часто мы этого делать не будем, но тем не менее он уже что-то показал. Попробуйте, попробуйте, задуматься об этом. В основная масса народа кучкуется в районе центра, в районе вот этого вот пересечения креста. Она боится жизни, боится смерти, боится любви, и боится ненависти. Толкутся друг к другу, занимая свое пространство. Смелые вылетают на обочину. Они начинают заполнять любовь, смерть, ненависть, жизнь. Они начинают заполнять всячески. Если они заполняют это равномерно, то есть шанс, что они обратно к общей массе не скатятся. Если они заполняют только что-то одно, то если их никто не поддерживает из старших богов, то скорее всего скатятся обратно, как просто неполноценная некомпетентная личность, как на и на Но Об этом я на магии рассказывала достаточно подробно в свое время. Поэтому это очень важно да заполнить все вот эти вот системы, заполнить все первоосновы, заполнить равномерно абсолютно одинаковым опытом, в котором не будет разницы. это просто опыт. И вот когда опыта станет достаточно и будут абсолютно равновесны первоосновы, любовь, ненависть, жизнь и смерть, вы выйдете на уровень, на котором существует эгрегорие пространства. А значит ваша задача, и, соответственно, сами, сами станете тем самым конкурентом, тем, тем самым эгрегором. Значит, ваша задача сейчас, вашу систему, допрограммировать таким образом, чтобы получить весь опыт, который вам необходимо получить. Для того, чтобы получить право на что то у вас надо? Право на власть, право на деньги, право на магию. Право на магию получает тот, кто заполняет Внутренние первоосновы, напоминаю, и минимум три из внутреннего круга, второго круга. То есть он как минимум должен абсолютно знать все элементы добра, традиции, зла и, например, свободы. Но как минимум три, лучше четыре. И право на магию получает тот, кто все это заполняет и своим сознанием стремится на внешний круг, то есть уже учится работать со стихиями, не дадутся стихии в управление тому, кто бытина очень слаба, А бытийная масса как раз и определяется по степени заполненности всех первооснов.